Я все еще помню ту ночь Ночь с 25 до 26 апреля 1986 года Именно тогда экология Чернобыля чудовищно изменилась Все, что уцелело после взрыва, поменялось навсегда Дома, улицы Городские площади, деревни и целые города стали пустыми. Путь длиною в 30 километров безмолвия. Как выяснилось позже, это было только начало. 14 апреля 2006 года Чернобыльская зона вспыхнула ярким, нестерпимым огнем. На серебряном отсвете небе стали испаряться облака. После мгновения полной тишины раздался грохот, а затем пришло землетрясение. Словно запасы похороненного ядерного топлива взлетели на воздух, разрывав на куски станцию и окрестности. К вечеру правительственные войска оцепили зону. Прошло 2 годности. Как случилась жуткая катастрофа. Появилась зона. 30 километров по периметру оцеплены армии, ученые в замешательстве. Зона растет. Внутри возникают различные аномалии. Редкие экспедиции сталкиваются с необычными животными, которые не могли самостоятельно появиться. Катастрофа, мутанты, заражения – все это является следствием необъяснимых жутких явлений. С 2010 года первые экспедиции могут бессмертельные опасности – Проникать на несколько километров глубь зоны. В результате в зоне появляются исследователи-любители, мародеры, браконьеры и бандиты. Всех их без разбора мы называем сталкерами. Сталкеры ищут в зоне разнообразное аномальное образование, артефакты, за которые получают деньги от подпольных торговцев. За четыре года Зона становится невелимым организмом, в ней появляется множество новых существ. Возникают организации сталкеров, которые разделены на кланы. В зоне действует подпольная система купли-продажи артефактов и оборудования. Всему этому хаосу пытаются противостоять правительство посредством но они еще не представляют, что основной опасностью зоны являются аномалии и монстры. Зона стала жизнью многих, а также моей жизнью. Жизнью офицера, жизнью солдата. Солдата своей страны, люблю, когда в зоне наступает утро, потому что каждый день оно начинается с моего обычного клейка. Я командир седьмого поста зоны, который находится к югу от эпицентра. Что поделаешь, люблю повышенные тона в своей обычной волословной речи. Личный состав, но духов и химича, что я зарекомендовал себя с положительной стороны. Положительной стороной в этих местах является моя грубая безнадежная уставщина. Проходя вдоль коек, я надрываюсь по полной программе. Твоим духом, прибывшим не в надо показать острые зубы. Беда в том, что у меня их не хватает. Впрочем, какие не хватает его остальных бойцов седьмого поста. В особенности территории, на которой расположен наш пост, входит много странных и необъяснимых явлений. Не надо уходить далеко в глубь зоны, чтобы увидеть ее чудеса. В этом месте они сами вас найдут. Слепых псов, крыс и других тварей тут предостаточно. А вот аномалии в диковинку. Так, успокоились быстро Товарищ старший лейтенант Личный состав построен Скорее всего Сержант пытается стать в какой-то мере Похожим на меня Но должность командира взвода Не позволяет мне этого замечать Проходя мимо построившихся бойцов мне искренне хочется видеть в их глазах уверенность и мужество настоящих защитников Отечества, но вижу я в них что-то другое, пугающее безмолвие и усталость. Дойдя до конца правого фланга, я смотрю упорно трех ребят, выгнувшихся так сильно, словно их сюда прислали из Кремля. Докладывайте. Рядовой Запольский, рядовой Лебедев, рядовой Кравченко... Из всех троих, именно Запольский выглядит увереннее всех. Может быть, именно поэтому мне хочется одарить его суровым, надменным взглядом. Хм. Но я не делаю этого, так как последние три дня мои мысли находятся довольно далеко. Я думаю о событии, которое посело смуту и пробудило жажду выгоды в моей душе. Таких событий в моей жизни было немного. В один из вечеров я сидел на холме неподалеку от входа в зону и задумчиво разглядывал окружающий ландшафт. Я уже собрался уходить, как вдруг заметил на территории зоны силуэт человека. В тот момент я был уверен, что это именно человек. Спустя некоторое время он исчез, словно провалился сквозь землю. Днем позже приехала группа ученых, которые сразу же разберлись по окрестностям в поисках неизвестно чего. Естественно, я попытался прояснить ситуацию, но министерская ксива сразу отбила охоту задавать какие-либо вопросы. На следующий день, ничего не найдя, вся команда исчезла так же быстро, как и тот таинственный гость, из-за которого, как я решил, и был весь переполох Никаких указаний Либо отдельных поручений После отъезда важных гостей Не последовало Неожиданно я почувствовал Что из всего этого Возможно получить какую-то выгоду А вдруг Именно мне повезет После этого я вызвал сержанта Он появился незамедлительно, словно бежал со всех ног Вот скажи мне, Саша, ты вроде бы не глупый парень Как считаешь, стоит ли брать трех новых бойцов в зону? Если честно, да Но разрешите вопрос, зачем? Последние слова сержанта были явно лишними но он, наверное, и сам это понял Когда встретил мой уничтожающий взгляд После которого у него пропало всякое желание Спрашивать еще что-либо Значит так Бери их соложат и двигай главным воротом Каждому выдать по калашу Сухой паек на два дня Ну а до остального додумаешься сам Жду всех четверых ровно в полдень и прошу тебя, Саша, чтобы ни одна живая... Наступает полдень. Эти четверо уже укомплектованы по полной программе. После первого в их жизни из полкажа мы направляемся... сутки блуждания нашей группы не дают какого-либо результата. От этого я злюсь и начинаю вымещать злобу на своих подопечных. Правда, в душе чувствую, что не это является основной причиной моей нервозности. Проснувшись утром, Раньше всех остальных я решил прогуляться, спустился в ближайшую низину и напротив меня, примерно метром десяти, стояло существо, отдаленно напоминающее человека. Хорошо, что старый мирный поэм всегда находится при мне. Я уже подобрался довольно близко. Как вдруг... Ничего не вижу. Ничего не вижу. То я, то я, что со мной что со мной.